Квартиры в Сочи для сдачи в аренду от 3,5 миллионов с чистовой отделкой. Друзья, всем привет, в сегодняшнем выпуске, на мой взгляд, неплохие квартиры, как для отдыха, так для сдачи в аренду, и в принципе, для ПМЖ тоже сойдет, в общем, судить вам. Покажу вам сначала площади побольше, это 36, 45, 70 метров, и потом покажу, на мой взгляд, идеальные студии для сдачи в аренду. После чего озвучу стоимость и не менее важную информацию. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Смотрите, неплохое соседство. Неплохо-неплохо выглядит сам дом. Совсем не эконом. Смотрю с парковками, нет проблем. А тем более дом малоквартирный. То есть вот вы зашли. Это окна апартаментов. Они затонированы. выложена брусчаткой все. Тут окна еще не ставили. Ландшафтное озеленение. Ну, то есть когда здесь все будет доделано. Стоят лавочки. Будет еще симпатичнее. Смотрите, как чисто, красиво в подъездах. Заходим в квартиру, прям такая хорошая полуторка, 36,3 ее площадь. Совмещенный санузел. Это прихожая, уже сделана стяжка, разводка электрики, стены оштукатурены и отшпаклеваны. Стоят радиаторы, короче, вложений минимум. Сюда просится кухня, то есть постелили ламинат, поклеили обои или покрасили стены. Потолок, смотрите, тоже норм и все вот здесь вот зонируется и получается еще одно помещение Ну как я и сказал хорошая полуторка 36,3 ее площадь хорошие стеклопакеты стоят шум конечно от дороги слышен но не так сильно допустим как при открытом окне вот такой вид Это Здесь не... И не в виде вовсе дело. Двигаемся дальше. Вот эта квартира 70,5 метров. Она тоже в чистовой отделке. Такая креативная планировка прям получается. Здесь санузел побольше. Место под прихожую. И смотрите, в чем здесь особенность. Ну, то есть квартира двухуровневая. С высокими потолками. С панорамными окнами. И вот там можно сделать кухню, совмещенную с гостиной. Прикольно получится. Или там спальню. Ну, короче... Классная квартира получилась бы, реально. Да, здесь вот лесенка, там кухонная зона, а здесь, наверное, гостиная. Ну, в общем, можно и так, и так. Есть еще вот такая 45,5. Здесь, наверное, место под шкаф просто. С вот такая студия. Но она тоже как по утропу. спокойненько кухня-гостиная, изолированная спальня. Минус эта квартира – это, конечно же, вот эти два столба. Ну цена тоже хорошая. Самый дешевый 3,440, 17,2, к сожалению, уже темнеет. В общем, ну, что тут, все понятно, просто студия. Следующая цена 3,660. Вот он за 3,660, то есть тут будет окно и вот такая студия. А вот эти два помещения, они подороже, по 250, потому что вы здесь можете сделать отдельный вход с террасы. То есть добавляется терраса плюс Отдельный вход можно сделать. 22,3 его площадь. То есть вот здесь сделайте дверь и будет вот такая коммерция либо апарты. И давайте попробуем разобраться, для кого же подойдут эти варианты. Нахожусь я прямо возле аэропорта, до которого несколько минут пешком. До ближайшего пляжа 2,5 километра. До Красной Поляны 40 километров. До Олимпийского парка 10 километров. Автобусная остановка прямо возле дома. Вот там на горизонте вижу столовая. А ресторан, тут через дорогу всевозможные магазины. В общем, инфраструктура-то в непосредственной близости. Жалко, не успел я приехать до заката. Быть может, показал бы вам дорогу на пляж. Хотя что ее показывает? Там 2,5 километра. Это пешая доступность. Опять же, вот вы вышли из дома, у вас повернули налево, поехали на Красную Поляну. Повернули направо, у вас тут же развилка. Либо центр Сочи, либо центр Адлера, либо Олимпийский парк абхазия для кого подойдут эти квартиры ну конечно же для активных людей которые не привязаны к локации к определенному пляжу который сегодня тут завтра там это люди которые пользуются такси каршерингами это лыжники которые прямо с аэропорта могут прийти в свою квартиру пешком в общем эти квартиры подойдут для Перепродажи, потому что те помещения, которые на первом этаже, они сейчас продаются по 200 тысяч, выписки будут получены, по-моему, да прям вот в ближайшее время будут получены выписки, в общем, будет по 300, вы же понимаете. Но где сейчас квартиры в Сочи для сдачи в аренду вам предлагали по 3,5 миллиона? Да нет таких предложений. Те квартиры, которые выше, со статусом «жилое», значит, 36,3 продается за 7,270 метров, вот это двухуровневая, там, за 9 с небольшим хвостиком. В общем, пишите, звоните по телефону, который появится на ваших экранах, с удовольствием отвечу на все вопросы. Дом сдан, люди живут, все коммуникации центральные, собственная котельня, оформление через нотариус. В общем, лайк, пока-пока.